привет на связи как всегда я человек забегая вперед скажу этот ролик сделан далеко не с первого раза было очень много дублей потому как задача сегодня передо мной стыд реально тяжелая Но вот знаешь есть ролики со 100 рублей до ножа с 10 рублей до ножа с 5 рублей до ножа а я решил почему бы не сделать ролик с нуля рублей до квартиры где-нибудь в москве ну вот серьезно но если отбросить шутки то сегодня я хочу проверить сколько можно с барабана нафармить то есть по факту с нуля рублей вы, кстати, тоже можете бесплатно два раза этот барабан прокрутить, но как это сделать, я уже в ролике вам скажу. Короче, дубль номер 155, и у меня наконец-то уже получилось это сделать, но поставьте лайк, реально вы просто не представляете, сколько времени на этот видос ушло. Короче, погнали, с нуля рублей до квартиры в Москве. Так, ну что, еще раз, привет. Барабан. Бам-бам-бам-бам-бам. Я уже, наверное, раз 150 его кручу. Ты, кстати, можешь два бесплатных прокрута сделать, потому что ролик мне этот помогают записать админы данного сайта. Ссылочка на этот сайт будет в прикрепе. и Также промик на деп и халявный прокрут барабана будет в прикрепе. Ты, короче, заходишь, первый раз крутишь бесплатно, а потом вводишь сюда промик и крутишь уже, используя промик. Типа вообще все изи. Ну и также это промик еще и плюсом там сколько-то процентов к депу он дает. Короче, самое крутое, что тут есть, это бесплатно. Бесплатный скин, ну и бесплатный кейс Два раза можем прокрутить, поехали Так, у меня тут уже, видишь, остался скин за пополнение Но это было бы э, не с нуля до квартиры в Москве Как мы и хотели Это что? Что это такое? А, это халявный скин, бля, найс! Фу, это вот реально... Это, наверное, в раз 50 я это делаю. Вот, ну серьезно. А, он еще 770 рублей стоит. Блять, ну сколько? Ну вот как долго? И сейчас реально такая радость. Ну хорошо, мы его сразу можем без депа, без всей истории продать. Еще ввести секретный код. Вот вы также можете ввести. Нажимаем крутить. и Давай еще один скин. Ну, а, это бесплатный кейс или что? А, это бесплатный кейс. Бля, кайф. Это, ну это, сука, сотый барабан, блядь. Вот просили без матов, и что это? А, кейс за пополнение. Ну да, все это, это уже не идет. У нас 870 без депозита. Кстати, запустился опять конкурс на миллион рублей. Самый шикарный приз Нужно просто открывать кейсы на сайте, и все. И, блядь, кто больше кейсов откроет, заберет почти 300 кусков. Ну, перейдите по ссылке на Гагадров, прикрепи и посмотрите, кому интересно. Так, ну что, 870 без депозита уже есть. Напишите, кстати, в комменты, что вы смогли с этого барабана выбить. Потому что, ну реально, у меня... Очень много времени ушло Так, и сейчас э, делаем то, что человек делать вообще ну просто максимально не привык Подниматься с маленьких, с небольших сумм Но, наверное, 800 рублей это еще нормальная сумма блять, надо какой-то кейс найти Хот offers лучшие кейсы с большими скидками Но я на это не ведусь, спасибо большое Так, выслуга к чау утречка Что тут такое? Ну, утречка, да, попробуем утречка, дефолтный кейс Блин, я забыл на самом деле, какой даже дроп в подобных да. кейсах лежит, извините меня, дешевых кейсов. Неплохо, две мки ки бля, найс. Слушай, это nice это nice это 1400, я сейчас, пожалуй, выключу звуки. Итого, 1500, и это все без депозита. Да, я, я напомню, блин, ну реально, я прям хотел этот ролик записать. Есть кейс Riptide, и, кстати, очень интересно, тут лежат лейтенанты, агенты, ну короче, агенты, да, одним словом, и какие-то непонятные мне скины. Ну давай тоже откроем. Я потому что, ну вот серьезно, я не знаю, какие дешевые кейсы стоит крутить, Какие нет, раньше было смешно Потому что писали Why ты кейс открывать не умеешь И вообще удали канал а, Да, и подобные комментарии были У нас, кстати, 2000 рублей Наконец-то попытка Обвенчалась Успехом или с успехом У меня проблема с русским языком, поэтому Точно мысль выговорить, су, я не смогу Но тут, кстати, колкалыч выпал И сколько это? Это 700 рублей и Ладно, я понял, но небольшой минус Небольшой, это хотя бы, хотя бы Небольшой минус, потому что еще раз Перезаписывать ролик, я это Просто не выдержу, я и то еле как Выбил этот скин бесплатный И плюсом ко всему еще и перезапись Не, нафиг, я это уже просто не Выдержу. Мультикейсы я трогать не хочу Слушай, можно открыть какой-нибудь будет запрещенный, допустим кейс. Тут есть шикарные дропы, но это кейс совсем запрещенным уже пятихат есть А и, и все. А ну фомаз за три сотки. Я не понимаю, кстати, почему фомаз и глок такой дешевый. Ну ладно, значит так нужно. <зв2> Давай еще запрещенных крутонем. Почему нет? Калаш. Кстати, а 700 рублей? А это неплохо, я вапка за 400 выпала. А вот это уже гуд, а вот это уже гуд, и сумма на аккаунте все-таки поинтереснее. Но пока до 2,5 смогли дойти. Объективно этого мало. Вот я, вот я тварь, да, вот знаешь, когда реально не закидывал ни копейки такой, но ну, 2,5 это мало. Немало это нормально. Калаш, кстати. А в калаше, вапа? Вообще, и что калаш, гуд сочетание. Засекреченная уже поинтереснее заиграла. 3335 рублей, 35 собственно капель Пейчик. Здравствуйте. Я такой, знаешь, листаю, и оно на меня смотрит. И, ладно, ладно, блин, как-то мемно получилось. Вам, наверное, не мемно, но я поугарал. Ой, окей, три тайных кейса. Погна. Погна. Про пустой коробки пранк погна. Так, тайный кейс, как обычно, показ, показал мне на мое место. Все, я понял. Ну, давай еще. Давай еще, ибо тайный кейс уже подороже, поинтереснее. Калаш, кстати. А, неплохо. А, 4000 есть. Ну, и давай еще. Пять тайных их загоним, например, калаш так, калаш есть. Калаш есть, два калаша это гуд. М-ка, все, найс. Nice. А вот это уже, а вот это уже интересней, да? Согласись. 6300 Вот это уже интересней. А дай-ка я вообще весь ролик поною. Прости меня, пожалуйста, мой зритель, но я поною. Я записывал это сто раз. Почему с первого нельзя было так сделать? Почему пришлось человеку максимально вымотать все нервы, чтобы получился вот такой шикарный дубль? Чтобы оно вот так все пошло? Ну, 6-700, объективно это... Ну, то есть, в принципе, самый дешевый нож уже у нас в кармане. И это меня не может не радовать. И вот бы еще какую-нибудь дорогую вапу. Ну нет, 2 200. Хотя, подожди, что я, ру... ну, я че, ругаюсь? Ну, я... Мы окупились. 7 тысяч на валике. Сколько стоит вопрос ножевой кейс? Стоит он 10 тысяч. То есть, в теории, если мы сейчас еще где-то подфермим, подфермим и фирма. Да, а если мы немного подфермим, допустим, на том же тайном и откроем ножевой кейс, ну, можно будет сказать, что без депа уже мы сделали нож. А 2 калаша нам, три калаша, хорошо, я думал четыре. нам с этим помогут. И в теории, да, нам сейчас, короче, просто нужно нафармить 1011. Ну и, и да, уже можно прямо всецело заявить, бля, это нож... Без депа. И реально ролик будет просто максимально успешным. Но 2 800, к сожалению, он уже начал сливать. Короче, пока что рекорд 7 500. Сомневаюсь, что пропустит дальше, но если бы что-то еще выпало, я был бы очень рад. но до 10 тысяч дойти. Фактически, да, самый нож у нас был в кармане, дешевый. Но физически-то именно нажато не было. И хочется его увидеть. Раз, коллаж, два м и три коллаж. Гуд. Это гуд. Это вообще не может не радовать. Сколько это тысяч рублей? Нормально, 70 тысяч опять есть. Слушай, а может вот такой кейс попробовать? но это вообще прям рандом... Кейс, тут и кейсы, и бабки могут выпасть, все что угодно. Так, кейс есть, крылья есть, шикарно, все гуд. Кейс, а сколько интересно он стоит? Но он, по-моему, в районе 700 рублей, если не ошибаюсь. То есть этот кейс вроде бы нифига не дешевый. Насколько я помню, хорошо. Хорошо. От 500 рублей, даже 400. Нормально. Кейс-то нифига не дешевый, гуд. А давай-ка мы 5 штук попробуем долбануть. Это рискованно, но, блин, кто не рискует... Тот не выбивает, например, Гигл, тот не выбивает Эмку. Ну слушай, это Гуд, это Окуп. Небольшой, но Окуп 8000 есть. Еще чуть-чуть и прямо в рай и жизнь удалась. Вот и Beautiful Life. Говорят нам в песне одноименной. Короче, ну давай делаем вещи. Реально просто делаем вещи. Нам сейчас нужно... Е... Без матов, да, постараемся Нам сейчас нужно открыть самый дешевый, хорошо Это дорогая тема нужна, но не очень дорогая Нам сейчас нужно открыть, короче, самый э, Самый, почему самый? Нам нужно выбить даже самый дешевый нож Любой нож, чтобы ну, реально, цель ролика уже была Две, три емки За... Да я хочу без матов, ну привычка у меня, ребят Извиняюсь Этот ролик я пытаюсь сделать без мантиков Ребят, с нуля, 12 рублей. И вот еще раз я вам скажу, да, дабы не было такого, что ой, Стас, ну слушай, я перешел, а вот мне не выпал скин. Или выпал там, но за 50 рублей. Я вот прям тебе сейчас скажу. 100 дублей. Я потратил на это реально уйму времени, чтобы записать вот такой дубль, да, в котором все так идет. Это очень тяжело было сделать, поэтому шанс того, что вам фартанет с этого барабана, ну, наверное, 0,01. Реально, это очень тяжело. Но, тем не менее, попробовать можете и бесплатно. Поэтому Винить меня ни в чем не надо, я вам говорю, ребят, это не первый дубль Было сложно И мы дошли до ножевого кейса, по факту, без какого-либо депозита а Просто с промиком И у нас самый, скорее всего, дешевый А! Найс! Nice! Все, на этом можно закончить. По итогу, что получилось? Да, понятно, что мы с сайтом сотрудничаем, вся история, и нож без депа 9000. Понятно, что это аккаунт ютубера, но тем не менее, если бы все было так легко, ролик был бы записан с первого раза. С первого раза он записан не был. И по итогу, все-таки к теме ролика возвращаясь... С нуля рублей у нас получилось выбить нож Хансман, истории о одном мудаке, канал которого называется Человек. и у которого осталось, кстати, 1700. И я сейчас предлагаю это 1700 израсходовать и уже, ну, подвести заключение, что можно выбить с нуля рублей. А можно выбить еще 2600 и открыть, наверное, самый дорогой, да, магический кейс, почему нет? Если нам сейчас, может, кстати, отсюда дропнуть самый дорогой кейс бесплатный, а, имка не нуар. По итогу без депа. Подводим итоги. В сухом остатке у нас остались скины в общей сложности, ну, где-то на 12, примерно, 12,5 тысяч рублей. Даже 12,800 где-то. И это все без депозита. А я на этом с вами прощаюсь. Еще раз попрошу поддержать лайком. Бля, я очень устал записывать этот ролик. Я надеюсь, вы его оцените реально по достоинству. А на этом все. Всем спасибо. Эксперимент можно считать закрытым. С вами был Чела Вет. Всех ценю, всех люблю. Всем пока.